И вы сейчас офигеете. Опана. Хе-хе. Выстрелили, зарядили. Пожалуйста, перчатки к вашим услугам. Ты мой хороший, выстреливаем на удачу. -у -у. Ты мой дорогой золотой. Сегодня будет тот сайт, который был на моем канале, ну, наверное, триллион лет назад. И мы посмотрим, что с ним стало. Будет интересно, у Алдов потечет ностальгическая слеза. Надеюсь, вам понравится. Ставьте лайки. Дефолт. Ждем 5 секунд, пока ты прожмешь лайк. И Начинаем ролик. Один, два. Даже как -то. два на. Ниточки, я вижу, что ты лайк ты еще не поставил, но ты можешь сейчас просто обновить страницу, там уже больше 500 лайков должно быть. Если нет, ставь. И вот сейчас вот сейчас обнови, да, там уже больше 500 лайков. А я знаю, ты можешь. Больше косаря на этом ролике должны, просто обязаны набрать. Я это знаю. Давай ждем еще две секунды. Надеюсь, ты поставил. Надеюсь, ты уставишь. Раз, два. Все, поставил, можно начинать. Погнали! И знаю сейчас как в фильмах ужасов В триллерах это открывается пом пом пом пом пом пом пом пом пом пом пом пом пом пом Бля, и скример какой-ничая вылезет Короче, это CSKRA сайт, который был на моем канале триллиард лет назад. Это сайт, по факту, с двумя, ну, можно сказать, с одним основным режимом. Это апгрейд скино. Блин, я реально надеюсь, на этом ролике лайки наберем, и еще можно будет сайтик для вас снять. Контента можно нафигачить, ой ой Причем тут скины за 90 тысяч рублей. Ну, даже вот смотри. А, это 199, я просто дурак. Перед этим нажимаем бонусы. Вводим вот сюда секретный промок. Кот И вы сейчас офигеете Опа-на Хе, полтишок на баланс Упал У вас тоже будет халява С при прикрепленным комментарием. А, ссылка на сайт, и Б, халявный промик Не знаю, этот у вас скорее всего не заработает Это эксклюзив for человек У вас там реально дофига активации сделали Переходите, халяву забирай. Но у меня промик на 50 тысяч а жирненько абсолютно Я вот реально сколько тут не открывал Уже, ну прям давно Давно, очень давно И даже забыл как работает вот этот режим Режим Режима 2, крафтер, понятно, обычные апгрейды, ало-лор, драгон-лор. Все, у меня уже кукушонок отъехал. Мой, бля. Один кукушонок на 6 часов, а второй отъехал. Короче, ролл скинс, это своеобразный краш-режим. Но нам перед этим, конечно, что-то нужно купить, магазин скинов. Мелочиться не будем, а шоном, ну, все-таки 50 тысяч с промика, бля. Это тем нормально. Мы на покупаем сразу. Здесь, кстати, не надо нажимать кнопку купить. Ты просто тыкаешь на скин, но у тебя забирается. Ну и, собственно... Все, инвестиции в скины На этом наши все 500 поиск, вот, покупаем стикер Roll скинс, но ну, просто покажу, что это по типу Что-то по типу крыша Выбираем, как не могу, а, она уже идет Копал. Выбираем коэффициент, нажимаем поставить Залетаем в раунд, ну, и Если вылетит 22, то мы вот Написали 2, нам на, на... Я за заикаюсь Нам на двушке короче, выпадет Выпадает 22, мы выставили 2 ну, Нам двушка выпадает Выпадает 22, поставили 3, выпадет 3 L-логика. Ну, вроде бы оно так работает. Но сейчас бы меня не Ничего страшного. Попытаем удачу еще раз. Как говорится, госпожа Фортуна любит смелых человека. Она вообще в хуйне ставит. Так, мы поста... Почему X2 и X3 поставил? А, а вывод. Сумма ставки. Я 3 рубля ставлю. Вот я осел. Это все, блядь, все хуйня, давай по новой. Всем привет, дорогие друзья. Короче, тут в монетах ставится. Я забыл, что на этот режим скины ставить нельзя. Осел. Хорош... Ах, это хорошо. Мы тут два раза проиграли. Я говорю, госпожа Фортуна меня хранит для... Короче, ладно. Ставим X3, тут два раза подряд слив, 5000 рублей. А вот, сочные скины уже подлетели, кстати. Но 75 выпадет нам на трешке типа, X3 все равно даст, потому что мы X3 поставили. Короче, тут сумма. Ты что-то я с голосом стала Человек-школьник в прямом эфире. Всем привет, с вами Человек. Тут сумма, вот тут, тут X. А тут отсосыч Всем привет, с вами Сасяныч. Оно так не работает, поэтому показываю, как оно должно работать. Оно должно оно работать на нас. Мы выходим. Мы выходим из зоны комфорта Ставим 5000 рублев с промика, между прочим Козырный промик Дамы и господа Дамы меня, кстати, смотрят Я понял это по трейду от девушки с ником Аня Там Аня была Да, Аня, Аня, Аня Вот Аня сказала Я девушка, я тебя смотрю И было приятно Нет, это, это, это ни в какие рамки Ну, это явно не то, чего мы хотели добиться Мы ставим 4... Я же продал, продать О, другое дело Тут должна быть кнопка продать свою жопу Слушай, ну не, экстрим Экстрим, привет Хрюшка, человек, В прямом эфире, не, ну она должна зайти на экстрим Ну хотя бы раз, тут смотри А, тут 2.44 было Вот это я глы сделал Ну ладонько, давай, бля Давай нож не, ну икстрибли. Ну, с 13 все-таки... Я считаю, что заслужили. Видишь, 13-13 выпало. 13-13. ⁇ ты в мой русский язык. Ебет меня этим же языком в айнал. Короче, нож за 13500 выпал. Заслужили. Ну и все-таки крафтер. О, и то, чего я хотел. Я ждала, тебя так ждала. Ты был мечтой моей. Какой-то там хрустальную, по-моему. Угнала, тебя угнала. А можем ли мы играть на скины? Не можем, ⁇ ёб. Мне почему-то казалось, что, по-моему... Раньше ты должен был играть на скины. Хорошо. 48 тысяч. Стонгс, 2 тысячи, бля, минус. Нормально. Нормально, хуй. Ладно, от 5 выставляем поиск предметов, до 50% посмотрим, как заходят оба рейды, собственно говоря. Так, но ну, первый апгрейд зашел на уран, Вы, сразу делаем стонкс, нам нужен только плюс, мы сразу играем на сумму больше, лучше бы я сыграл на свою очко и, конечно же, его проиграл, ну, как бы да. Мы тут немножечко всрали, поэтому 36% должно зайти. Зашло, нет Короче, показываю один раз Схема, бля, никому не рассказывайте 25 тысяч выставляем, сторону меняем А тут можно это делать Ну, чуть-чуть все-таки процент побольше И играть И в позорло, моментально Давай Никому об этой схеме не рассказывайте, пацаны Иначе будете просто выносить с сайта все Стонгс 463 рубля Итого Итого мы возвращаемся к 5000 рублев Выставляем курс Доллара 37 Нормально и И забираем 5000 рублей На 37% Итого наш стонг составляет 3600, ну мало скажете вы Я с вами однако же соглашусь Короче эта сторона играющая <laughs> я на то не пойду Ладненько, но тут мы все таки 40% Играть И что мы, выиграли, нет? Не, ну, это детские какие-то забавы Нам это явно не интересно Мы, мы бля, нет Давай сторону поменяем Вот на этой стороне, кстати, дебильная вообще не заходит Ну я в позе орла сижу А она, счастье, как вы все знаете И писю в попу приносит Плюс 6300 рублей Кстати, приятного аппетита, если ты кушаешь Тем временем поза орла должна заряжаться Я ее на зарядку, собственно, поставлю Так, сел в козырную позу В позу тег блэд И мы крафтим сколько? 15 тысяч, спокойно вот реально, любите смотреть апгрейды, да, со времен... Со времен мезозойской эры, ребят, плюс 15 тысяч. Стонгс уже явный Любите апгрейды смотреть со времен этого Кейс батла, вот вам апгрейды Ролик чисто с апгрейдами, надеюсь зайдет Не зайдет, я уже ну, не пойму Что вы хотите видеть на данном канале Я просто не пойму, напомню кстати, что халява Будет в прикрепе, с ссылочкой на Мои яички а, Не хотел я на такой кардинальный Шаг идти, но думаю Думаю нужно, поза орла За 12 тысяч покупаем боуи Нож, ама волны Нет, ну тут вот у них камера работает, они видят, что поза орла, все, человек тридцаточка. Это, бля, нормально. Итого, наш стонг составляет плюс уже 5, 6, 7. Вот, учитесь в университете, чтобы не тупить, бля, как я на роликах. Плюс 23 тысячи рублей. Сейчас знаешь, что хочу посмотреть? А если сделать, короче... Кастану сейчас, так сказать, эту, бля, ульту Как в доте И сделаю максимальную позу орла, ёпты Это скины на персонажа купил, знаешь, в игре Короче, сел в позу орла Взял священный наш Гораль в руки И смотри, что мы делаем Мы выставляем, ну, 30 уже сделали Поэтому, ну, 35 а, Сейчас будет просто максимально забущенная поза орла на этой позе заходит все. И девки на вашу елду И драгонлоры мне в карман Короче, якорь мне в ангар, поехали играть Поза Орла принеси счастье. Максимально забущенная тема. Нормально. Слушай, но Нет, тема, бля, рабочая. Никому не рассказывайте. Ольчка, привет. Священная игра работает. Это тот человек, кто мне это подарил. Так, мы это убираем. Говорим до новых встреч и спасибо. Ты мой дорогой Выбираем это дело Берем другой артефакт Это кнопка от ютуба Вот мне, вот просто проверяем, как какие артефакты, ёпта, работают Так, поза орла Купил скин До этого был скин драгон лор Сейчас скин а, кнопка от ютуба Еще и смотри, отражение захреначало Короче, что делаем? Делаем крафт на 35 тысяч, меняем сторону Бляй, ну давай, 50% ну-ка, давай позу орла принеси счастье. Не, артефакт говно, не работает, я ж в окно Теперь, для сравнения, показываю, как артефакты должны работать на вас. Я yeah, просто мне курсы можно открывать. Смотри, берем вот этот артефакт, вот так вот, перезаряжаем, меняем сторону и делаем крафт. И оно заходит, чекай, позу орла принеси счастье. Нет, тоже в окно полетишь сейчас, нахуй, и довыёбываешься. Стонгс плюс 8 тысяч. Не, нихуя, заходим в Rollskins. Артефакты свое жили. Короче, бля, ну хуярим, пополним. 5 тысяч. Это для детей. Ох ты, там 166 было, ёпта. Ну хуй с ним, x4 рискуем, бля. Я поза орла разрядилась, использовать не буду. 5000 тысяч x4 поставил. Давай, бля, вот сейчас надо. Вот сейчас надо 9, 8, бля, пожалуйста, x4 Ну тут 166, конечно же, были, бля Зайдет или нет? Без поза орла хуярит Чисто на, на, на свою удачу убаваю, бля Лишь бы зашла Нет, смотри, и без поза орла хуярит Тонкс 23 тысячи, короче, крафтер Бля, для драгонлора тут нету Я хотел крафт. И сейчас смотрим, как работает артефакт а, Сторону, бля, я не знаю, давай Это, считалочку, сидели, блядь Где? Сидели два медведя на тоненьком суку Один читал газету, другой Кричал куку, -ку», раз куку, -ку», два куку -ку», Оба ёбнулись в муку, нос в муке, хвост в муке Ухо в кислом молоке Бля, я не хочу эту сторону но давай, священный ораль наш берем. Садимся в позу, бля, если оно крафтится, это вообще будет заебись. 189 тысяч Один хуй это с промика Так Выстрелили, зарядили, бля Ну давай, поза орла, принеси счастье Сейчас в полнейшую позу орла мы... Ой, ёпта, как вы, бля, положить-то О, ништяк Мы, короче, максимальные всевозможные артефакты зарядили на эту историю Давай Поза орла, принеси счастье, давай Пожалуйста, перчатки к вашим услугам, ты мой хороший, выстреливаем на удачу, ты мой дорогой золотой, продам артефакт успеха за миллиард рублей, а для ютуба скажу фейгангс, фейгангс, ганс, за 689к, это явно стонгс, спасибо, с вами был я, от Сосыч Сосяныч, халява в прикрепе, ссылка в прикрепе, перчи сделаны, пока.